Сегодня мы решили говорить о том, как же нам помогает поток оставаться в тех состояниях, которые нам, собственно, нравятся, близкие, которые для нас родные, которые нам помогают вообще в жизни ну, нормально, хорошо себя чувствовать и даже преуспевать. Когда вы входите в поток, в РД поток, то у вас наступает состояние покоя и априорного оптимизма человек считает так, что когда я вошел в это состояние, мои вибрации поднялись на какой-то более высокий уровень, поэтому у меня и такое состояние, что все хорошо, покой, любовь, как бы относится к этому почти к иллюзии, как будто иллюзорное состояние, как будто он такой вот, знаете, грубо говоря, под кайфом, и поэтому он так хорошо. А потом он возвращается на повседневный план, говорит, ну вот, а здесь реальная жизнь, здесь нужно как-то бороться, здесь нужно себя совершенно иначе вести. Это неправильный подход, совершенно неправильный. Благодаря, в кавычках, благодаря вот этому неправильному подходу, вы можете в своей духовной практике делать шаг вперед и два назад. То есть вы сделали медитацию, поднялись наверх, потом опустились на повседневный план. И так может происходить сколько угодно долго. Вот такая вот свистопляска, когда вы то вверх, то вниз. Если же вы будете относиться к этому немного иначе, сначала немного иначе, а потом вообще в корне иначе, то ваша духовная практика и вообще э, развитие по жизни будет идти более скоренным темпом и будет идти ну, более естественно, более приятно. Как же иначе относиться? Относиться таким образом, что когда вы сделали медитацию садхану самостоятельно и сделали редоактивацию и прошли, у вас действительно поднялся вот этот уровень и нужно осознать у себя внутри, что это то состояние сознания, то положение, то положение точки сборки, которое для вас более ценно, более естественно. Оно для вас более родное, более близкое. А вот то состояние, которое характеризуется более низким уровнем вибраций, оно для вас менее естественное, оно для вас неприятное, оно вас изматывает, оно вас приводит к болезни к различным нервным срывам, к стрессам, депрессиям и так далее. Вот если это состояние для вас будет естественным, а вот это неестественным... Татьяна 800 рублей. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Татьяна. Вот Татьяна. если это состояние более высокое для вас будет естественным, и а вы будете это у себя внутри как бы держать, вот это, да, отношение, то со временем со временем, у вас начнет меняться ваша повседневная жизнь в сторону того, что вы по ней будете двигаться более успешно, более спокойно, более экологично, можем так сказать. Да? Это очень большая тема. Может быть, сегодня мы ее разовьем достаточно, а может быть, недостаточно. Нужно начать с того, что нужно менять видение. Свое. Мы собрали. Что, Что более? <смех> собрали. Татьяна, это наша Татьяна, да, Шестакова, я так понимаю. Наверное, Татьяна, наши. большое вам спасибо. И всем, всем огромное вам спасибо, ребята. Ну вот двум участникам донат собран. Да, конечно, вы можете и другое время по возможности переводить вот, на сервис донатов или на те реквизиты, которые вот сейчас администраторы выслали, Яндекс и PayPal только обязательно с пометкой «Донат» участнику фестиваля, чтобы мы знали, кому это, обязательно с пометочкой. Так вот, изменение этого видения, это очень важная вещь, и над ней стоит поработать. И об этом на фестивале я буду говорить достаточно много, и мы будем делать, само собой, будем делать практики, которые будут направлены именно на то, чтобы, вернувшись с фестиваля, у вас было очень большое подспорье в этом отношении, что нормальное состояние, это более высоковибрационное. а низкое вибрационное состояние, оно ненормальное, оно деструктивное, оно патологичное, это все знают, никто с этим не спорит, но штука состоит в том, чтобы свое видение изменить именно вот в эту сторону, когда мы попадаем в вот эту повседневную мясорубку, мы должны сохранять, Высоко операционное состояние, насколько это только возможно. Мы должны, если не можем постоянно их сохранять или достаточно долго сохранять, мы должны пытаться хотя бы фрагментарно это делать в особо каких-то критичных случаях. Вот у меня уже 5 минут до 9, и у меня уже сработал будильник, что пора на молитву <laughs> коллективно. Вот, вот и тогда, и тогда, что бы ни случилось, коронавирус или что-то еще, или, не дай бог, кто-то из ваших близких заболел, или даже вы заболели, у вас будет внутри состояние вот это внутренняя уверенность априорная, внутренний оптимизм априорный, что все будет хорошо я говорю это вам в первую очередь на основе собственного опыта я работал с различными собственными состояниями, когда входил в поток, и с расстройством, когда расстраиваешься по жизни, и с патологическим состоянием, когда какая-то болезнь. Ты входишь в это состояние, в состояние более высоковибрационное, состояние покоя, состояние смирения, умиротворения, и постепенно, постепенно эта патология начинает проходить даже ну довольно такие неприятные случаи, которые, конечно, случаются в жизни любого человека каждый из нас может заболеть, это совершенно нормально и у нас на фестивале будет, ну не программа, а будет такой блок который называется исцеление любовью вот это практическая техника, практический подход которые я буду давать, передавать каждому участнику фестиваля, и которым вы, каждый из вас, кто будет на фестивале, вы сможете реально овладеть. То есть это не то, что я просто вам дам как активация, и вы об этом потом забудете успешный и так далее. Нет, вы сможете этим пользоваться как инструментом. Исцеление любовью, вхождение в поток, в РД поток, правильное поведение, плюс осознавание, и еще некоторые такие маленькие секретики, которые я расскажу только на фестивале, поскольку это нужно передавать, на самом деле нужно передавать вживую. С помощью РД-потока вы можете решать огромное количество своих вопросов и проблем. Мы сделали недавно с Шанти видео, которое так и называется РД-поток путь с родными высшими силами. Скоро это видео выйдет. Yeah. А завтра, на завтрашний день я уже подготовил фрагменты, вы сможете его увидеть. И в этом фрагменте мы говорим об этом. О том, что вхождение в поток может решать больш... большое количество ваших вопросов и проблем. Да, сила огромная. В прошлом месяце впервые побывал на РД-активации, очень прочувствовал даже на весь месяц. Катя написала, бить Диана, да, РД-садхана стала постоянной практикой. Прекрасно получается. Я Асадишакте, работаем. <laughs> работаем где. Юли написала, что я стала гораздо менее тревожной за эти годы занятий РД-практиками. Да. Ну, тревоги по большому счету почти не должно остаться. Но у Юли как раз эта проблема была. Она просто делилась. Машунька нам прислала... Что-то даже озвучили. 500 рублей, Маша. Спасибо большое. Спасибо, Маша. Маша у нас сама собирается на фестиваль, и у нее непростая ситуация, но она стремится, и все получится. Конечно. Диана написала: я стала другим человеком. Шанти, мой первый проводник в глубокую практику. Благодарю безмерно Шанти. Во благо Дианы. Мы продолжаем с тобой. Юля, я стала другим человеком недавно заметила это на днях, что реагирую совсем не так, как раньше на многое. Да, выпадая из потока, состояние становится дискомфортным и сразу стремление вернуться в поток. Полностью согласна, да, Ирина. Потому что состояние потока, оно естественно для человека. Вот я как раз и хотела сказать, когда Андрей говорил, что это для вас естественно вот быть в высоких вибрациях до того, до нашей встречи. Я не чувствовала свой родной поток, я не, чувств... не могла вот так отличать четко энергии одни от других. Я только за заруководствовалась ощущениями какими-то, что вот здесь мне нравится, здесь не нравится, вот так. А когда мы уже встретились, и когда через нас просто пошла лавина энергии, только сегодня об этом тоже вспоминали, то здесь я поняла, что на самом деле вот оно мое, оно мое родное. И когда вот меня одолевать какие-то знаете такие повседневные состояния ну например я выпадаю в страх да в клюв вот и каждый раз я замечаю как только меня закручивает этот мир как только я попадаюсь вот на какой-то вот крючочек и меня начинает вот это все раскручивать сразу же какие-то там мысли сомнения э, страхи безнадежность еще ну и так далее и так далее и потом я обращаюсь к высшим силам, к своим родным высшим силам. И оттуда у меня приходит такое спокойствие. Всегда, вот во всех случаях. Даже просто обращаясь к ним, я чувствую, как на меня спускается поток спокойствия. И словно бы незримо, негласно мне говорится, все хорошо, все будет хорошо. Даже не будет, а все хорошо. И я понимаю, что вот в таком состоянии... Это мое нормальное состояние. А когда я начинаю нервничать, когда я начинаю переживать за близких, за себя, думать, что будет дальше, вот это ненормальное состояние. Вот это очень четко ощущается, когда за несколько лет уже твоих, твоей практики это ощущается очень четко, когда ты в потоке. Знаете, вот у многих людей есть ошибка, ошибочные представления. И ко мне такие люди тоже приходят на индивидуальную одишакте, и они думают так. Одна женщина, вот у меня недавно закончила тоже курс, но мы еще продолжаем с ней заниматься дальше, она считала так, что это прекрасно, когда есть вот такое состояние, когда есть энергия, спокойно, что просто не хочется не ни суетиться, никуда бежать, что-то там делать привычные, какие-то действия переживать, но жить-то надо жить-то надо в повседневном мире, а как жить с этим состоянием? И вот весь курс, мы с ней прорабатывали это, и к какому-то уже занятию, к девятому, всего 12, она вдруг начала чувствовать, как через нее эта энергия божественная, которая спускается на практике, на сеансе, она начинает реализовываться в повседневности. И вот мы на днях завершили курс. И она мне рассказывает, как сейчас у нее реализуется эта энергия. И я ей говорю, ну вот видите, а вы думали, что это отдельно, то есть одно от другого, а ведь это не так. Ну, это соединяется в практике. И у многих вот это ошибочное представление, что я сейчас помедитировал, я получил эти, эти благостные энергии. Но жить-то надо, картошку-то жарить нужно, готовить ужин нужно, а, ухаживать там за близкими нужно и так далее, да? так все можно делать из этого потока, когда вы в этом потоке, вы действуете качественно, вы действуете наиболее эффективно, чем когда вы бегаете, мечетесь, переживаете, и вы уже начинаете чувствовать, когда соединяете свою медитацию, свою РД-садхану, наработки после РД-активации, после других РД-практик, когда вы начинаете соединять их со своей повседневной жизнью, вы уже начинаете чувствовать, что вы действительно становитесь другим человеком. А на самом деле не другим, а становитесь настоящим собой. И уже возвращаться к тому прежнему человеку, которым вы были, который переживал, как все, который верил там, новостям и так далее, вот к тому человеку уже возвращаться не хочется. И когда вы волей-неволей возвращаетесь, ну потому что все мы живем в повседневности, в Эгрегоре, да, в этом социальном, вы чувствуете, что здесь так неуютно, что, ну вот как будто вы надели что-то чужое, и вам неуютно в этом. И вы снова возвращаетесь в свой поток, там снова все хорошо, все прекрасно, несмотря ни на что. И вы понимаете, что вот здесь вы настоящий человек, что вы настоящий в этом потоке. И вот это чувство, мне кажется, нет ничего лучше, ничего благостнее и дороже вот этого состояния, когда ты в своем родном потоке. Потому что тогда ты и живешь по-настоящему. Вот они, все эти слова, которые можно встретить в наших статьях, можно встретить в других статьях в интернете, что ты живешь, ты живешь с большой буквы. И ведь это так, это действительно так. Нужно только практиковать, нужно соединять с повседневностью. Вчера мы с Шанти обсуждали вот эту всю и опять-таки коронавирусную ситуацию, ее это очень сильно задело, я говорю честно, вот просто положа руку на сердце, но меня не задело, ну, ну не задевает меня это, не волнует меня это, не беспокоит, но вот есть же такое замечательное изречение, а Иисус говорил опять-таки, что не бойтесь тех людей, которые стремятся навредить вашему телу, убить ваше тело, а бойтесь тех людей, которые э, вредят вашей душе. Так вот, если э, задуматься в более широких масштабах по поводу всей этой коронавирусной ситуации, что людей, из людей хотят сделать рабов, над ними проводят эксперименты и так далее, и так далее, вот Если посмотреть на всю эту ситуацию более широко, то можно увидеть, что вообще, в любых условиях и без коронавируса, над человеком постоянно проводят эксперименты а Человек постоянно находится в клетке, без всяких прививок, без всего Он все время чувствует очень большую несвободу, очень большую тревогу он всегда чувствует, что он очень зависим от многих-многих-многих обстоятельств Так что с этой коронавирусной прививкой ничего, ничего особо радикально не изменится А радикально меняется тогда, когда человек духовно пробуждается, когда его сознание расширяется и когда многие вещи на него действительно перестают воздействовать, он становится более свободным, реально. То есть то, что раньше его зацепало, после того, как у него проснулась душа и расширилось сознание, теперь его не зацепают. То, что раньше его очень сильно расстраивало, выбивало из колеи, а из-за чего он получал стресс, теперь он из-за этого не стрессует. И так далее. То есть в первую очередь нужно заниматься душой чтобы все эти ситуации вас не цепляли, в том числе и с этими прививками тоже. И еще другие будут. Пройдут эти прививки, пройдет коронавирус, придет что-нибудь еще. Никогда такого не было в истории человечества, чтобы не было каких-то очень серьезных факторов, которые постоянно пугали человека. Постоянные эпидемии, войны, конфликты и так далее. Все это беспрерывный конвейер идет. Уходит одно, приходит другое. Но если мы э, заботимся о своей душе, если мы расширяем свое сознание, если мы входим в поток и там выходим на высшие уровни сознания, после чего наше сознание расширяется само, нас многие, многие, многие вещи перестают задевать. И мы тогда начинаем э, действительно понимать смысл вот этого изречения. не бойтесь тех людей, которые стремятся убить ваше тело, а бойтесь тех, которые убивают вашу душу потому что убив нашу душу, с нашим телом можно делать все, что угодно уже вот тогда мы действительно становимся рабами а если наша душа свободна, то значит и чувствуем мы себя тоже свободно и хорошо а неприятности, проблемы, всякие ситуации были всегда и будут это планета Земля, добро пожаловать дуальность, постоянно будет что-то не то чем больше хорошего, тем больше плохого. Хорошее, плохое, черное, белое, оно постоянно в связке идет. Вот прогресс, вот замечательная штука. А как много минусов у прогресса. Ну и так далее. То есть вы сами все понимаете. Вот так что думаю, нужно да. исходить из самого главного. Когда мы входим в свой поток, когда мы в этом потоке выходим на высшие уровни сознания, многие вещи просто перестают нас зацепать, перестают быть проблемой. И когда мы просто есть в потоке, в свете, вот все, что сейчас сказал Андрей, то мы избежим какой-то плохой участи. Так вот, вчера я обращалась до последнего, уснула, не помню когда, и проснулась я в абсолютном спокойствии. Даже принимая всю эту ситуацию с этой всемирной вакцинацией, абсолютно спокойствие, абсолютное. Потому что я чувствовала, что мои родные, они со мной. И в какой-то момент у меня внутри возникла такое, такая мысль. Они могут сделать прививку моему телу, но они не могут сделать прививку моей душе и моему духу. Понимаете? То есть вот эта глобальная, как говорят, слежка, глобальная, что там, колонизация, она может поработить тела, но не может поработить дух и душу. То, что сейчас сказал Андрей, как мужчина, сегодня у меня произошло это по-женски мое откровение утром. Вот в этом спокойствии я до сих пор нахожусь. Хотя да, умом можно паниковать и думать о различных вариантах событий. Большой серьезный проект. Очень интересный и очень вдохновенный. <laughs> Это видеопроект. Мы начинаем делать фильм, видеофильм про родные души. Это должен быть довольно качественный фильм во всех смыслах его слова. И это должен быть тот фильм, который со всех сторон, со всех граней и с многих уровней показывает саму суть встречи с родной душой. Это может быть встреча с родственной душой, либо с близнецовой половинкой. Этот фильм показывает самое главное, для чего происходит этот процесс. А рабочее название фильма «Божественная любовь, меняющая все». Это и есть выражение сути, сути встречи с родной душой. Когда мы встречаем свою родную душу, наша жизнь должна полностью измениться. Наше сознание выходит само автоматически, спонтанно, выходит на новый уровень, более высокий. Но если мы этого не осознаем, если мы запутываемся в вопросах, если мы уходим куда-то в сторону, если мы боимся и блокируем этот процесс, то этого не происходит. Не происходит выход на высшие уровни сознания, не происходит расширение сознания, не происходит того, что должно произойти, в чем собственно, миссия встречи с родной душой. Чтобы жизнь изменилась, чтобы человек раскрыл свою душу, услышал, понял свою душу и в дальнейшем жил по своей душе. Вот об этом фильм. Что в этом фильме будет? В этом фильме будем рассказывать мы из Шанти и многие другие, но многие, наверное, я зря сказал, некоторые другие, кто также встретил свою родную душу. Те люди, которые прошли достаточно много по этому пути, они получили уникальный мистический опыт. И самое главное, будут рассказывать те люди, которые не свернулись с пути. Они будут говорить о том, что много лет происходили те или иные процессы, с ними случалось и то, и это. Но в результате они остались на пути, и в результате они получили и сохранили этот дар. И что этот дар им дает? То есть будем рассказывать, мы с Шанти будут рассказывать другие люди о своей встрече с родной душой. И это будет выражать самую суть этой встречи, встречи с родной душой. Почему мы говорим о том, что этот проект начинается? Потому что в этом проекте будет просто необходима ваша помощь. Помощь многих людей. Этот проект дорогостоящий. Будет сниматься на полупрофессиональные, на профессиональные видеокамеры. Это стоит денег, оператор. Аренда камеры, аренда студии, аренда света, оборудования, звука и так далее. Потом монтаж, потом обработка. Это очень финансово затратный проект. Мы со своей стороны будем стараться минимизировать, как только это невозможно, минимизировать различные финансовые затраты, то есть будем какие-то пути искать для того, чтобы сделать это с наименьшими финансовыми затратами. Но они, конечно, обязательно будут, и будут немалые. Это десятки тысяч рублей. Для нас это очень много. Для нас, я имею в виду не для нас Шанти вдвоем, а вообще для движений, кто в нем активно участвует, поскольку люди, которые идут духовным путем, они, как правило, не богатые люди. Поэтому все, кто нас слышит и для кого тема родных душ близка, кто искренне сопереживает этой теме и кто может помочь в этом деле, мы обращаемся к вам. Пожалуйста, примите активное практическое участие в этом проекте. Если вы видеооператор и у вас есть полупрофессиональная или профессиональная камера, если у вас есть опыт а, съемок, а, если вы готовы нам помочь, пожалуйста, откликнитесь, напишите, мы с вами установим, установим связь. Не имеет значения, в каком городе вы проживаете, потому что будут съемки в разных городах России. А в каких именно сейчас мы точно сказать не можем, это будет несколько городов России, и это обязательно будут съемки в Европе, в Западной Европе, и мы надеемся также в Америке, США и Канада. У нас есть друзья, вот сегодня вы тоже на стриме, которые мы надеемся полностью поддержат этот проект. И также смогут рассказать о своем опыте, как это делается более подробно. Мы уже будем говорить, когда будем вести переписку. Сейчас в формате стрима это рассказывать, ну просто мало имеет смысла. Там есть много деталей, но для участников, для участников многие проблемы, для участников, я имею в виду тех, кто будет участвовать в проекте, многие проблемы они будут уже решены. То есть будут готовые алгоритмы, как что делать, как это происходит. Им нужно будет просто сесть перед, ви перед видеокамерой и все рассказать по пунктам, по алгоритму. Надеемся на ваше самое активное практическое участие. И я хочу подчеркнуть, особо отметить, что насколько я знаю, это будет первый в мире фильм. Который будет основательно, серьезно и многогранно и многоуровнево рассказывать о таком феномене, как встреча с родственной душой с близнецовой половинкой. В этом фильме мы не будем заниматься различными спекуляциями на этих брендах близнецовой половинкой и так далее. Мы не будем рассказывать о каких-то несбыточных, совершенно иллюзорных понятиях по типу того, что значит Близнецовые половинки рождаются в один день и умирают в один день, а по поводу того, что они, если они встретились, то это их уже последнее воплощение на земле. Все это иллюзии, все это какие-то басни, сказки. Мы не будем уделять этому внимания практически никакого. Мы будем говорить о реальных вещах, о тех, которые реально работают и производят реальные изменения в человеке, в человеческой судьбе. Как работает то? тот поток который вдруг накрывает обоих мужчину и женщину и вдруг начинает их изнутри трансформировать это феноменальный поток мы будем говорить об этом мы будем говорить об этом доходчиво но в то же время ответственно то есть так серьезно и культурно это серьезный культурный проект это документально публицистический фильм в котором мы намерены рассказать которому намерены показать все самое интересное, самое главное, что есть на пути родных душ. Вот такой вот сюрприз для многих вот такая вот даже можно сказать задачка для тех, кто будет принимать активное участие в этом проекте. А некоторым мы вышлем индивидуальные приглашения, то есть кого-то мы индивидуально пригласим. Мы уже собирались два дня назад нашей такой инициативной группы, группой было четыре человека, и мы решили, что да, мы делаем. Мы осознаем, что это затратно и финансово, и энергетически. Мы осознаем, что от нас это потребует довольно больших усилий а от кого-то это потребует вообще внутренних изменений, то есть человек, прежде чем сесть перед видеокамерой и рассказать свою историю, он должен реально сместить свою точку сборки куда-то в другое место, для того, чтобы просто этот монолог произошел. То есть это очень интересное, очень захватывающее и уникальное предприятие. Повторюсь, повторюсь еще раз, это будет первый в мире, Фильм о родных душах, и мы за окном сейчас слышим салют. Наверное, это очень хороший знак. Здесь уже салютует. Вот о такой новости я хотел сегодня вам рассказать и поведать. Еще раз, значит, кому-то мы вышлем индивидуальные приглашения для участия в этом проекте, а кто сам откликнется и кто сам предложит свою какую-то помощь, это может быть даже консультационная помощь. Это может быть какие-то контакты, какие-то какие связи, какие-то знакомые и так далее. Любая помощь, конкретная, практическая помощь приветствуется. Мы будем только благодарны. Мы вот сегодня узнали от нашей знакомой, которая живет тоже здесь, неподалеку. Она занимается как раз кино. Она сказала, что проще ехать в Москву. Да, да, да, нам, нам, да, что можно делать, лучше делать это дело в Москве, Москвы в Москве, на скором поезде, сутки, пути, но еще раз повторюсь, это эти съемки будут проходить в разных городах, то есть, тот город, в котором вы живете, вы там и делаете съемки, вам никуда не нужно ехать, ни в Москву, ни куда-то еще, вы будете оставаться там, где вы есть, но возникает множество технических проблем, множество, сейчас мы их озвучивать не будем, но потом уже будем их прорабатывать. Я думаю, это, наверное, будет встреча с теми, кто будет участвовать в фильме. Ну да, да. Соответственно, там будет техническая часть. Мы планируем, Шанти, если все будет нормально, уже на следующей неделе записать пробную свою часть, как это будет выглядеть, как это должно выглядеть. Да бог, все получится. Сейчас мы просто готовимся технически, чтобы все сделать максимально. Uh, хорошо без ошибок каких-то по крайней мере явных ошибок и уже на следующей неделе возможно выйдет первый наш блог как это будет выглядеть uh, по моему все я сказала о фильме yeah. uh, итак еще раз если у вас есть uh, какие-то возможности помочь в создании фильма если у вас есть опыт работы может быть uh, может быть режиссером-монтажером даже. Монтаж понадобится в конце, но если вы готовы помочь, то мы просто возьмем ваши контакты и уже в какое-то время, там, через пару-тройку месяцев, можем к вам обратиться. Потому что mm, работы будет над этим фильмом очень много и... А, чем будет качественнее сделана эта работа, тем более впечатляющий будет фильм, тем более интересно его будет смотреть. Мы, мы хотим снять, снять фильм, который мы хотим снять фильм, который будет интересно смотреть и через 5, и через 10 лет. То есть должны мы сделать его качественно. Ну а все технические подробности, это уже при личной переписке, при уже вот такой непосредственной работе. Итак, пожалуйста активно участвуйте, и ваше имя будет написано в титрах этого фильма. Вы принимали участие в создании первого в мире фильма, настоящего фильма, документально-публицистического фильма о родных душах, о пути родных душ. И замечательно, что так быстро мы собрали сегодня донат. Огромное вам спасибо за всем, всем, кто поучаствовал. И в онлайне и в офлайне пишут что отличная новость здорово и так далее ну что ж вот очень хорошо что вы так благожелательно откликнулись и теперь остается только принимать практическое участие я верю я буквально у себя на внутреннем экране вижу насколько это будет захватывающе вместе работать над таким потрясающим фильмом это будет, часто это будет трудно я говорю правду, потому что я знаю что это такое я делал пару клипов это невероятно трудно если вы, сделаете, если вы хотите сделать более-менее приличный вариант а если вы хотите сделать хороший вариант не говоря уж там, конечно, о мировом уровне на это мы не претендуем поскольку там должны быть соответствующие финансовые вложения уже просто огромные на самом деле для нас огромная так вот для того чтобы сделать просто на хорошем уровне потребуется очень хорошо постараться потрудиться и может быть я даже думаю наверняка ни один не два не три раза сделать какую-то одну и ту же работу то есть вот эти вот какие-то дубли переснимать и так далее вот, знакомые. то есть работа предстоит большая, но очень интересная. И я буквально вижу, вот как общая команда, она над этим работает. А когда появятся первые результаты, и вы увидите, насколько это здорово, я уверен, что вы будете дополнительно вдохновлены этой идеей. И это останется то, что мы сделаем, это останется надолго, на много лет. А если мы очень сильно постараемся, то останется на много-много-много лет. Это будет приносить реальную пользу многим другим людям. Все обязательно получится, родные. Идея потрясающая, самое главное, очень нужная, необходимая. Все получится, Катя написала. Если нужна помощь, буду очень рада, Ира Писарева. Да, помощь нужна, <coughs> Ирина. Диана, мы сможем, родные. Ольга Мархайм, проект очень интересный. Я смогу только материально, скорее всего, таких талантов у меня просто нет. Ничего страшного. Таланты иногда раскрываются, когда мы о них ну, даже наверное, не подозреваем. Ну, имею в виду про видеосъемку и про монтаж. А, ну видеосъемка, монтаж, да. Там, конечно, нужны профессиональные навыки. И это может сделать только профессионал. У нас тоже нет, потому что мы не будем браться за это, потому что мы не хотим сделать что-то подобие какого-то домашнего видео. Мы просто не сможем, это да. невозможно. Это нужно не только этому учиться, это нужно практиковать не один Но год. Это профессия. Это профессия, это профессионал может только сделать. Да. Поэтому, да, мы будем обращаться к этим профессионалам а вот что, от, что зависит от нас, это то, что мы можем рассказать свою историю и рассказать ее максимально правдиво, как это есть и рассказать ее открыто, естественно, и в то же время захватывающе очень богатый опыт у меня консультации с двенадцатого года и некоторые из этих консультаций, они как мини-спектакль в хорошем смысле этого слова. Когда некоторые люди приходят на консультации, я их слушаю совершенно не перебивая, потому что они рассказывают так живо, рассказывают так откровенно, так глубоко, так даже как-то трепетно, что слушать их это ну, какое-то особенное удовольствие. Это вот такой... В хорошем смысле мини-спектакль, когда человек рассказывает свою историю по-настоящему и вот в этом видеофильме я планирую, что будет именно так потому что любые постановочные какие-то вещи которыми сейчас изобилуют, конечно, интернет на тему БП по-моему, на, на мой личный взгляд, ну, они просто по-настоящему не затрагивают человек, Какая бы там ни была качественная съемка, постановка, потом монтаж и так далее. Если в этом материале нет души, нет искренности, нет глубины и даже драматизма, он ничего особенного не стоит. Он просто на потребу дня. А вот если мы сделаем все искренне, глубоко и от души, то может быть мы в чем-то не дотянем по качеству, качеству обработки видеоматериала, какие-то несостыковки могут быть, какие-то там сучки и задоринки, но вот эта искренность, эта душевность и вот эта настоящая сила, которая будет заложена в этом фильме, она даст свои благие плоды. Не знаю, какая Светлана написала, получится, только я пропустила, а, видимо, это наша свет. <laughs> Светик, ты в своем стиле, Да, но, богу Кстати, я сразу же предложение об, обратиться к Свете и Ковченко для того, чтобы она а, тоже рассказала на видео, рассказала вот, свою историю. Она очень долго отнекивалась до сих пор отнекивается, говорит, что у нее ничего не получается. Но это неправда. Когда Света начинает говорить, это, во-первых, всех радует, в хорошем смысле слова, конечно же. А потом и на видео смотреть, это очень интересно, потому что Света рассказывает совершенно необычно и очень колоритно, она очень в таком в своем стиле. Поэтому вот пользуясь таким случаем, как говорят, да, вот Света Ековченко, а тебе индивидуальное, пожалуйста, приглашение. Будешь участвовать в фильме. Она написала, ура, фильм! Все получится, супер! Ну, все, светик, мы с тебя взяли слово. Да, вот сейчас вот Шанти прочитал слово фильм, и мне сразу же вспомнился советский мультик, назывался ⁇ Фильм, фильм, фильм ⁇ Кто видел, да? Да. Ну вот, посмотрите, кто не видел, посмеяться. Ну, надеюсь, что у нас будет не с такими приключениями. Не надеюсь. Как там. Чем смогу, тем помогу. Идея чудесная, написала Марусинка. Катерина, все получится, и люди профессионалы, профессиональные появятся в нужный момент. Все будет и придет. Очень-очень в это верю, и удивительное спокойствие присутствует. Это здорово. Да, да, Катя, мы тоже очень верим и знаем, видим, что будет это, потому что, ну, вот оно уже созрело, пространство, наконец-то. И Будет очень здорово, если эти люди, которые придут, будут тоже связаны как-то с потоком родных душ. И у них, например, была вот такая встреча, или она сейчас есть. Вот потому что, когда человек делает что-то чужое, с чем он не знаком, то он как-то делает это, ну, ну, не от души, да? А когда он узнал, что это такое, и он делает это, и делает в своем потоке. Он делает невероятные вещи. И самым лучшим образом. Да. Очень хочется, очень хочется, чтобы действительно у нас тоже появились вот такие люди, видеооператоры, может быть, монтажеры, те, кто сам снимал когда-то фильмы, этим занимается профессионально. Вот очень хочется, чтобы именно такие люди пришли в потоке, которые не чужда темы родных душ, потому что только когда человек вот в этом потоке, он его чувствует, он его любит мы можем тогда все сделать вот этот качественный, прекрасный фильм. Да, прекрасные слова, Шанти, абсолютно их поддерживаю. Ну и дополнительно приглашаю а, к сотрудничеству таких людей, это видеооператоры, а, потом монтажеры, может быть. А, приглашаю вас, если вы смотрите это видео, может быть, потом в записи будете смотреть на YouTube. Приглашаю вас к сотрудничеству, если вам близкая тема родных душ, и если вы профессионал в этом деле, мы будем очень-очень рады сотрудничеству с вами. И на фестивале, на фестивале должен быть такой оператор, потому что то, что будет на фестивале, там совершенно особенная будет энергия, энергетика, и снять ее и потом показать ее сможет не просто профессионал а тот человек, которому эта энергия, этот поток совершенно не чувствует, что он его понимает. И вот если э, человек, который снимает видеооператор, сможет это все показать, это будет просто ну, великолепно, это будет очень ценно. Поэтому, если вы нас, этот человек... Где этот человек? <laughs> если вы нас слышите, если вы нас видите, откликнитесь, мы будем рады сотрудничеству с вами. Это что касаемо фильма, и в том числе... Фестивали, в том числе какая-то часть фильма будет сниматься на фестивале, какая-то определенная часть. И когда такие люди собираются в едином своем намерении, вот в том числе РД-фестиваль, представляете, сколько людей соберется, да? родных по духу. И когда мы все встретимся, какая-то будет энергия, мощная энергия, невероятная. И, конечно, очень хочется, чтобы на нашу вот эту волну, которая сейчас возникла, пришли те люди, которые владеют вот такими профессиональными навыками, и все ведь у нас получится. Ведь многие люди, которые снимают, ну допустим, свадьбы или какие-то репортажи, понятно, что они зарабатывают деньги, и все и все это ясно. Но многие люди эти, это творческие люди, и им действительно по-настоящему хочется сделать что-то уникальное, особенное, интересное, со своей изюминкой и так далее. А в обычном формате, в формате свадеб и тому подобных вещей, процессов, этого, ну, наверное, не получается. И вот, если вы, дорогой наш человек, именно та творческая личность, которая хочет создать на самом деле, создать, сотворить что-то особенное, уникальное, интересное, мощное, и профессиональное, и красивое, и значимое, то, что останется в годах, и то, что будет помогать многим-многим людям. Если вы хотите проявить так свое творчество, пожалуйста, откликнитесь, пишите нам, будем сотрудничать, будем вместе делать это уникальное, великое и благородное дело.